Кстати, друзья, хотел еще сказать, вот, наверное, думают, что ну, многие думают, в принципе, если я прохожу ту, ну, ту же мафию, да, то я буду проходить серию GTA. В принципе, во всю серию GTA я играл. Мне эта серия очень нравится, само собой это одна из любимых серий каждого, я думаю, геймера. Но, блин, я сейчас в полном замешательстве, если честно. Потому что мафия она проходится Как вам сказать? Здесь меньше авторских прав я проехать задание. Во-первых, там ну, музы музыки особо никакой нет. Хотя меня уже YouTube несколько раз ругал. Вот, э -э, проходит она быстрее, она качественнее. Ну, если не брать там пятую GTA, четвертая уже устарела все равно графикой. Э -э, вот так вот. То есть. Э -э как бы по, по времени прохождения GTA это очень долго. Во-первых, это очень долго, это муторно, И графика устарела. И я даже не знаю, буду ли я ну, проходить это или нет. Потому что там еще очень много до безумия композиции, которые все просто под правами авторскими. Плюс я обожаю GTA, как кажется, играть, э со своей музыкой. Вот, э туда ее вставлять. Поэтому, блин, вот у меня такое замешательство, что вы даже не представляете вот сейчас в данный момент. Вообще, если вы мне поддерживать э, своей активностью, делиться видео с друзьями, чтобы больше смотрело. Э, больше людей смотрело игровую истину. И все в этом роде, э, плане, то да, конечно, почему бы нет. Я пройду, говорю, да главное, ваша поддержка, все от нее зависит. Ну потому что это серьезно будет труд. Серьезный труд для игровой истины, потому что мы проходим игры с вами, самое интересное, на 100%. Вот, как-то так. Поэтому подумайте, задумайтесь над тем, что я сказал. Ставьте лайки, пишите комменты, делитесь с друзьями, видео, подписку, конечно же, оформляете. Но игровая истина будет, на первых местах с помощью вас. Вот, и будем проходить серию GTA, тогда. Только вот как-то так.